Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный Д-77, полотно, тип техника. Внутри рукав имеет резиновое покрытие. Материал изготовления полотна – латекс. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров. Хранить рукав следует смотанным в бухту. Рабочее давление рукавов технического типа – 16 атмосфер. Максимальное давление – 25 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении Т-77